7 апреля правительство будет отчитываться в Государственной Думе о своей работе. Сегодня с руководством фракции и партии состоялась встреча правительства. Практически были почти все замы. Это была довольно продолжительная и продуктивная работа. Два с половиной часа обсуждали все проблемы. И прежде всего мы представляли нашу программу. Сегодня в правде Советской России опубликовано 20 неотложных мер для преображения России, для преодоления системного кризиса и последствий глобальной войны, последствий гибридной войны, которая объявлена в нашей стране. Я хочу поблагодарить своих товарищей, которые представили каждый раздел этой программы, исходя из тех огромных наработок, которые имеют партия, Сил. Мы одновременно вручили материал по денацификации, то есть то, что необходимо сделать для того, чтобы нормализовать ситуацию на Братской Украине. Вручили перечень всех нападок на нашу партию. Вот, почти 150 человек были после 1 января арестованы и преследовались только за то, что они отмечали главные революционные и советские праздники и высказывали свою точку зрения о нечестных и воровских выборах, которые прошли в целом ряде регионов. Одновременно на стол правительству я положил 15 документов, из них 7 законов по главным вопросам. Один из центральных вопросов – это поддержка граждан страны, которые требуют немедленной помощи. Это о введении прожилочного минимума 25 тысяч рублей, о отмене пенсионного людоедства, о принятии бюджета развития, который должен быть минимум 33 триллиона рублей, о наших трех программах по развитию агропромышленного комплекса и новой целины, наши предложения по развитию авиации, и сельхозмашиностроения и наши законы, связанные с развитием науки, образования и здравоохранения. Должен сказать, что реакция была абсолютно конструктивной. Потом еще в течение 40 минут с премьером обсудили технологию, как это можно реализовать, проработав их с соответствующими министерствами и ведомствами. Мы считаем, что такого рода встречи весьма полезны для выявления позиций. Кстати, они официально отметили, что фракция располагает огромным интеллектуальным, капиталом законодательным инициативы и народопытной практикой. Я еще раз их пригласил в наши народные предприятия и готовы провести общероссийский семинар непосредственно в совхозе Ленина, Объединить Звениговской Мариэл и Усолье Сибирская и Иркутской области. Все это было принято заинтересовано и даны необходимые. Получение для проработки в министерствах и ведомствах. Я бы просил своих товарищей представить ключевые идеи, которые были высказаны сегодня на этой встрече. на Ильич, выручая наши программные документы, сказал о необходимости формирования бюджета развития. А мы представили также конкретные отраслевые направления, которые бы Раскрывали этот бюджет развития в интересах не только отрасли, но и конкретных наших сограждан, решая те самые главные социальные вопросы. Но в частности, нам поступили в дому сюда документы, которые прогнозируют с 22 по 30 год развитие и реализацию тех программ, которые мы в свое время... Три-четыре года назад по срокам разные сначала комплексная программа развития сельской территории, потом вторая целина, а до этого была программа развития сельского хозяйства, продовольственных рынков и э, также программа по биоресурсам водных, биологических. И в этом плане снова соответствующее министерство, кто отвечает по большому счету за прогноз, за план, и за развитие предложили свою, я бы так сказал, авантюрную программу, от которой сегодня они пытались по большому счету отречься. Значит, то есть сократить, если взять солину вторую, то 750 миллиардов рублей, 450 сократить миллиардов, и 13,5 гектара ввода миллионов пашни в оборот а Оставить всего 4,5 миллиона гектар, на что Мишусин сказал, как так, да нет, мне не показали, но я уже слава Богу, поэтому мы к вам обращаемся, чтобы профилактировать эту часть. Или комплексная программа развития сельской территории. Аналогичная ситуация, там сокращают на эти 8 лет, 22 по 30, еще триллион шестьсот, оставляя, естественно, копейки. А это кадры, это жизнь, а это та же ипотека, это дороги, это те условия жизни, где живут сегодня крестьяне, самое главное, это те люди, которые создают продовольственную безопасность страны. Вот сегодня, когда случилось, наши конвои там помогают самым серьезным образом людям. У людей стакана воды, куска хлеба нет, а в мире это вообще проблема. Поэтому эту программу, как и те другие программы, мы свое видение, естественно, не только высказали, но и отдали соответствующие слайды. И Иван Андреевич уже сказал, все это было предложено в законах соответствующих проектов и письмах. Нас очень волнует несправедливость в отношении крестьян, ну, с точки зрения того же оплаты киловатт-часа населения, 8 рублей вместо трех по экономике. Или, допустим, акциз на дизельное топливо для комбайнов и тракторов, которые работают в поле. Ну и вот таких хотелок, которые обирают людей, даже малый бизнес, мы сегодня говорим, но оставьте НДС на 400 миллионов. Для малого бизнеса, для небольших кооператив 400 миллионов рублей это небольшой, как говорится, доход с точки зрения, вернее, воловой общий доход с точки зрения того, что работать на едином сельхозналоге. Они же платят налог. Нет, давай НДС. составили, вот пока на 90 миллионов. Ну и другие вопросы. Мы еще раз увидели, что по большому счету... Премьер обеспокоен, и вице-премьеры они обеспокоены ситуацией. Кое-что мы, естественно, в этих условиях получили. Мы получили на льготные кредиты дополнительно 35 миллиардов, кроме этого, 26 миллиардов получили на системообразующие большие холдинги, предприятия, получили на поддержку агролизинга значит, и другие небольшие как говорится, вливание, но я хочу сказать, нас ведь и ограничили с точки зрения пошлины на зерно, а это сотни миллиардов, нас по многим вещам тоже ограничили с того дохода, который мы могли бы получать и использовать на развитие производства. В целом, я еще раз хочу сказать, что касается вот этого направления, товарищи промышленные наши отрасли смотрели, в общей концепции реализации нашего именно бюджета развития, я хочу сказать то, что есть определенное взаимопонимание с премьером, с курирующими вицами, но я сегодня все-таки еще еще раз не увидел взаимопонимания вот с теми министерствами, ведомствами, которые отвечают за планирование и финансирование, хотя, ну, главное, они... Главное, Суланов. Да, <смех> хотя они мне и тот же Суланов сказал, Игорь Иван Иванович, теперь будем менять значит, эти цифры, будем менять в сторону увеличения. Есть определенное удовлетворение, что на этом этапе мы как бы значит, свою позицию не только высказали, но и ее удержали. Спасибо, спасибо. Но ну, для нас принципиально важно, чтобы прошел закон о регулировании цен на товары первой необходимости. Прежде всего, продовольственное. продовольствие, будь то, ну, в общем, и лекарства, и все, что связано с ЖКХ. Материалы мы передали, в том числе и наш проект закона, мы его вносить будем немедленно, потому что то, что творится на этом рынке, нас абсолютно не удовлетворяет можно спокойно принять решение, определить ту наценку, которую можно провести на тот или иной товар, и не допускать того бурного роста, который случился у нас, в том числе и с овощами. Ну, продолжая, товарищи, хотел бы сказать, что мы вручили концепцию новой индустриализации, которая нашла свое подтверждение и была поддержана шестью отраслевыми ассоциациями торгово-промышленной палате. И от этих же ассоциаций вручили конкретные предложения по упрощению логистики, оптимизации законодательства, в части организации производства компонентной базы, которая у нас отсутствует. Кроме того, мы подняли вопрос о необходимости изменения политики Центрального банка и необходимости наделения его обязанностью ответственности за рост экономики, что в принципе уже само по себе... Ну, является препятствием, в когда он необоснованно поднимает процентные ставки. Кроме того, мы поставили вопрос о необходимости увеличения монетизации экономики, что также является одним из ограничений по росту экономики. Были поставлены вопросы о необходимости в целях возрождения подшипниковой промышленности, автокомпонентной базы, рассмотреть организацию новых структур, которые бы могли координировать. Автопром, в котором работало в 1991 году полтора миллиона на автомобильных заводах, 140 тысяч на подшипниковых заводах и 7,5 миллионов извините, работали кооперации. на, на кооперации. Также были нами поставлены вопросы о необходимости быстрого совершенствования образовательной базы для подготовки первичного звена и привязки специалитета к отраслям. О чем идет речь? О том, чтобы ПТУ, оставшиеся, все-таки перепрофилировать на подготовку крайне необходимых специальностей именно для нашей экономики, техников, институтов и связать эти вопросы с реальным сектором, как и была поставлена задача о необходимости возвращения статуса Академии наук нашей и возвращении ей экспериментальной исследовательской базы. Бан. Ну и, конечно же, Бан. И, Бан. И, конечно же, мы предложили изменить закон о центробанке и попросили также у нас есть во фракцию, обратилась группа, которая разработала новые технологии по переработке отходов Байкальского ЦБК. И мы попросили, чтобы Мишустин лично взял под свой контроль, потому что, ну, это проблема из проблем, где 6 миллионов отходов вредных байкальского ЦБК, в принципе, находится длительное время без движения. То есть вот эти вопросы, Игорь, от других были подняты. Спасибо. Ну, насчет Байкала. Байкал – это жемчужина всего мира. Если все реки мира направить в Байкал, они его заполнят только через год. Там четверть мировых запасов чистейшей, уникальной пресной воды. Поэтому это не частная инициатива, это очень важное мероприятие. Если нам удастся ее реализовать, это будет прорыв, в том числе и сохранение нашей экологии. Одна из ключевых задач на встрече с председателем правительства, вице-премьерами, ключевыми министрами – это... Была Стояла задача представить нашу программу «20 неотложных мер по преображению России» и подкрепить эти предложения конкретными законопроектами и инициативами. Ключевой вопрос в развитии экономики социальной сферы – это, конечно, вопросы стратегического планирования. Сегодня об этом тоже шел предметный разговор. Геннадий Андреевич Зюганов представил Проект, разработанный учеными, который позволяет соединить воедино и наконец-то добиться, чтобы закон о стратегическом планировании, который был принят в 2014 году, но, к сожалению, не работал, действительно охватывал все отрасли экономики, чтобы все 44 ключевых программы, федеральных программ были взаимосвязаны. Ну и конечно, чтобы экономика развивалась исходя из системы планирования, потому что заветы либеральных экономистов о том, что рынок решит все вопросы, они показывают, что в условиях, в которых оказалась Россия санкционного давления, эти механизмы не работают, и отказ от рыночных механизмов, я думаю, что в ближайшее время будут заявлять многие страны мира. Конечно, для нас очень важно, чтобы была подготовлена серьезная сфера управления кадры и передовые наукоемкие технологии. И сегодня тоже об этом шла речь. Мы считаем, что Россия в условиях санкций может совершить серьезный прорыв и в обеспечении программных продуктов и возможности перестройки экономики, именно как суверенной экономики. Ну и один из ключевых вопросов, который заложен в нашу программу, это вопрос, связанный поддержки населения через разные инструменты, но, в частности, идея, которая была реализована правительством Маслякова и коммуниста Маслякова и Примакова, это идея замораживания тарифов в условиях кризиса. Мы сегодня тоже предложили, реализуя нашу программную установку, обеспечить заморозку тарифов. У нас по итогам первого полугодия, на второй полугодие законом предусмотрена возможность индексации э, тарифов, что опять ляжет э, серьезным временем на население нашей страны. Мы будем отставить права наших граждан и считаем, что в этих условиях как раз граждан надо поддержать и через э, повышение минимального размера оплаты труда, ну и предоставление пособий и, самое главное, заморозку тариф на естественные монополии. Спасибо. Я особо подчеркнул, что страна, такая как Россия, должна иметь развитую науку. Если вы не вкладываете фундаментальную отраслевую науку, если вы плохо учите детей и не готовите специалистов, у вас нет никакого будущего. И проиллюстрировал, что в свое время каждое третье изобретение рождалось в стенах наших институтов, нашем любимом Отечестве. И мы были законодательными, в том числе и в высокотехнологических отраслях. Но для этого надо иметь современную школу, прекрасные вузы и профтехподготовку. На эту тему особое внимание обратил и Новиков Дмитрий Юрьевич. Пожалуйста. Хочу напомнить, что существует философский закон перехода количественных изменений в качественные. Россия очень долго жила в условиях, когда накапливались противоречия между потребностями развития нашей страны, развития экономического, социального, научного, культурного и той неолиберальной догматикой, которая продолжала давлять над слишком многими крупными чиновниками и членами правительства. Сейчас наступил момент, когда события последнего времени делают невозможным продолжение такого рода политики и требуют серьезных изменений в области государственного управления, в хозяйственной и социальной жизни нашей страны. Вот почему так важно, что вот эта публикация, анонсированных уже перед вами сегодня Геннадием Андреевичем 20 необходимых мер по преображению России и наша встреча с Мишустиным и ключевыми фигурами в правительстве произошла в один день, а впереди еще и отчет правительство, на котором мы будем выступать, носить свои предложения. Целый ряд программных подходов Коммунистической партии Российской Федерации не может не быть реализован в текущей ситуации, когда возникает необходимость и мобилизационных мер в российской экономики, и необходимость потребностей новых и необходимость того самого реального разворота на Восток, о котором так много все говорили, но свою кропотливую работу по этим направлениям вела Коммунистическая партия, заключая соответствующие соглашения, реализуя многие проекты межпартийные. Надо, чтобы эта политика стала сегодня политикой государства всерьез и надолго. Мало говорить о перспективности Азиатско-Тихоокеанского региона, нужно работать на этом направлении, тем более, что Россия часть, сама часть этих территорий. Ясно, что на любых прорывных направлениях прогресс будет в том случае, если мы вспомним о великих достижениях русско-советской школы и будем на этом основании двигать вперед науку, технологии и все остальное. Сегодня мы, мне кажется, достигли взаимопонимания и договорились о том, что ни о каком сворачивании бесплатного образования в России речи быть не может, что платное образование не отвечает потребностям нашей большой страны. Что равный доступ к образованию необходимо обеспечивать, и что это будет реализовано на уровне правительства. И также договорились, что последуют некоторые конкретные поручения в адрес двух министерств, в ведении которых находятся вопросы образования. И дальше мы отработаем уже конкретно с этими министерствами. Спасибо. Правда, мы особо подчеркнули, я попросил изучить опыт школы, университета и Академии наук, где Алферов соединил это все в одном учебном заведении. Я настаивал на том, чтобы мы там вместе с Министерством ведомства, изучив этот опыт, продолжили ту уникальную практику великого ученого, которую он заложил. У меня есть письмо обращение и преподавателей, и профессорского состава, и молодых, талантливых ребят с тем, чтобы мы их поддержали в это сложное время. И одновременно я сказал, что не может быть успеха, если огромная страна в один их поясов будет летать на иностранных самолетах. Они сейчас многие стоят у причала, что называется. В свое время на 15 авиационных заводов мы производили 30 типов самолетов, полторы тысячи изготавливали изделий ежегодно. Каждый третий пассажир в мире летал на наших илах и тушках. Большой авиационный курс предприятий у Калашникова. Он и сам работал в Тольятти, на одном из крупнейших предприятий автозаводе. Он великолепно знает эту тему. Леонид Иванович, пожалуйста. Да. Спасибо, <клес> Геннадий Андреевич. Мне было поручено руководством развернуть вопрос о машиностроении, в частности, авиастроении особо. Действительно, я начинал когда-то еще с слесарем на Лондонском авиационном заводе которые до сих пор входят в число таких флагманов наших особенно военных самолетов и вертолетов. Но и в Казани, и в Самаре, и в э, Воронеже, сегодня простаивают, и в Ульяновске сегодня простаивают заводы. Мы получили развернутый ответ от премьера, как они собираются справляться с э, теми вызовами, которые стоят в машиностроении и в авиастроении. В частности, и по крупным самолетам, среднефизиляжным, и по легким самолетам особенно, потому что этим вообще никто до, до, до, до них пор не занимался. Мы получили ответы, в том числе и на то, что мы ставили давным-давно в области машиностроения и станкостроения. На примере автомобильного завода в Тольятти мы когда-то выходили с предложением о том, как производить комплектующие, как локализовывать производство и как бороться с той бедой, у нас, в которой мы можем оказаться, если завтра, что называется, на дворе будет совсем неблагоприятно, что мы сегодня и получили. И в этой связи наши предложения они сегодня особо актуальны. Вот по машиностроению, в частности по авиастроению, по строительству дороги, которая ведет в Западный Китай, мы тоже наша фракция, наша партия давно настаивала на том, что мы должны инфраструктурные проекты развивать с нашим соседом с востока, и тоже получили довольно развернутую картинку по этому направлению, по евразийскому направлению, который входит функцию комитета, где я занимаюсь евразийскими программами. Мы ставили ряд конкретных проблем, которые будем, конечно, в отчете учитывать. Ну, например, 229-й знаменитый закон, это как 44-й федеральный закон, так и есть 229-й, который заставляет покуп... 223, извините, покупать, делать госзакупки. И тем самым никакого ЦРУ нам не надо. Мы сами ЦРУ. Мы, все, мы говорим, вот мы что делаем, вот что мы покупаем, а вот что у нас заказывает от иностранных предприятий до отечественных. И мы потребовали отменить этот закон хотя бы на то время, что происходит сейчас на улице. Многие другие конкретные вопросы, которые были заданы, нужно прямо сказать, мы получили на них довольно объективные и радующие нас ответы. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Спасибо. На практике это, прежде всего, подготовка нового бюджета, бюджет развития. И мы наставили на том, чтобы были введены прогрессивные прогрессивная шкала налогов. Мы единственные из 20 ведущих стран, которые не имеют такой шкалы. Мы наставили на госмонополии спиртоводочной промышленности и табака, что позволит в кассе иметь дополнительные средства. Мы наставили на национализации минеральной сырьевой базы, без которой невозможно... Реализовать ключевые задачи вывода страны из системного кризиса. У нас, говорил Сергей Анатольевич, возглавлял комитет по общественным движениям в организации. Сейчас возглавляет комитет по экономике, а социально-экономический кризис в разгаре. Так что, если у вас есть какие-то претензии, то все они к нему. Спасибо. По собственности. Дорогие друзья, более чем два с половиной часа длилась дискуссия которая на самом деле была посвящена необходимости реализации программных установок партии, в том числе вот предложений, которые озвучил э, Геннадий Ильич Зюганов «20 шагов» в сегодняшней кризисной ситуации в деятельности правительства. Это конкретные меры, конкретные постановления распоряжения и законы, прежде всего закон о бюджете. Мы обсуждали не только что делать, о чем вот, сказали все товарищи, и в области авиастроения, космонавтики, транспортной инфраструктуры, но и как. И очень важно, что... Э, Наши предложения касаемые национализации, прежде всего, имущества иностранных предприятий, которые саботируют законодательство России, финансового оздоровление всех предприятий, в том числе сельхозпредприятий, вопрос, связанный с повышением качества и доли участия государства в экономике. Это касается как раз вот шестому пункту наших решений о повышении инвестиций, государственных инвестиций в развитие экономики, в том числе с учетом средств ФНБ Фонда национального благосостояния, ряда внебюджетных бюджетных фондов. Это очень важно. Нами предложены специальные инструменты специальные инструменты, которые позволят обеспечить долгосрочное, качественное, целевое финансирование крупнейших проектов в области импортзамещения. Это строительство инфраструктуры, логистики, которая сейчас очень страдает, портов на Дальнем Востоке, это высокотехнологичные отрасли нашей экономики и. Это связанное, обусловленное прежде всего, стратегическим планированием, на наш взгляд, должно дать эффект. Мы надеемся, что нас не просто услышали, а поскольку партия обладает наиболее системным ответом и продуманным, научным продуманным ответом на вызовы сегодняшнего кризиса, эти наши предложения будут учитаны в максимальной степени. Мы готовы на уровне комитетов, рабочих групп, работать с предпринимателями, максимально помочь реализовать это в практике. Спасибо. Ну и особое внимание я обратил на то, что у нас огромная страна, кстати, премьер уже побывал почти в полусотни регионов, что все просьбы и поручения, которые высказаны нашим избирателям, были на контроле. Он показал новую систему организации контроля по поручениям, в связи с визитами в разные регионы. Я считаю, она довольно любопытна и интересна, в том числе и управление всем народохозяйственным комплексом. Мы договорились, что наша команда побывает, посмотрит, как он организован. Там использованы и учтены все новейшие технологии. Это довольно интересно и с точки зрения эффективности работы в Государственной Думе. Мы регулярно выступаем с трибуны, вносим предложения. Единая Россия слушает, иногда даже аплодирует и ничего не делает. Мы считаем, что система контроля за выполнением поручений избирателей и фракции должна быть совершенствована, и прежде всего у нас непосредственно в Государственной Думе. В целом будем готовить отчет правительства, но главное это изменение курса. Курса в пользу страны, в пользу граждан, в пользу социализации жизни. Я особо еще раз сказал, что гибридная война, мы уже однажды проиграли, информационно-психологическую войну проиграли в 91 -м. Когда людям заморочили мозги и убедили, что если не разбегутся по национальным квартирам, то будет жить лучше. А на самом деле разорвал связи, каждый тонет поодиночке. Оттуда растут все беды, в том числе и те, которые мы сегодня видим, на Братской Украине. Поэтому для нас принципиально важно это изменение курса и формирование сильной профессиональной команды, без грамотных кадров. Эти проблемы не решить. Поэтому наша команда абсолютно конструктивно подошла к внесению предложений правительству. И надеемся, что многие из них будут учтены. Благодарим вас.